Всем привет! В эфире «Универ -Ньюз». Пришло время поговорить о самых интересных и актуальных новостях дня. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Важнее всего погода в доме. О климате Земли рассказал студентам профессор Юрий Переведенцев. Как побороть рак желудка? Ответ на этот вопрос ищет специалист университетской клиники «Казань». Получайте по заслугам. В Казанском федеральном наградили обладателей лучших научных работ. В Институте экологии и природопользования КФУ разработан комплекс мероприятий, направленный на ознакомление учащейся молодежи и населения республики с достижениями современной науки о климате Земли. Так, 24 мая профессор Юрий Переведенцев выступил с докладом перед студентами. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Климатические вызовы относятся к числу наибольших угроз для устойчивого развития, что необходимо учитывать в целях адаптации и смягчения воздействия на климатическую систему. Какие существуют изменения климата и их последствия для природных и социально-экономических систем, рассказал студентам Института экологии и природопользования КФУ профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Юрий Переведенцев. 15 градусов мы к ним привыкли, все сбалансировано более Но ожидается 17 градусов, а выше никак нельзя. И поэтому все меры предохранительные, они сейчас направлены на то, чтобы будет 17 градусов среднего варити и Потому что в данном случае уже все процессы, земные процессы, в живом, в живом мире, растительницах общества, да, на них будут нарушены. И сильно нарушены. Вот. А за счет чего это может произойти? Это за счет человека. Потому что ведется сжигание скопаемого топлива, здесь уже геологи органы виноваты. они открывают эти месторождения. Как отметил профессор, за последние 100 лет температура повысилась на 1 градус за счет антропогенного фактора, то есть это уже влияние человеческой деятельности на нашу планету. По словам Юрия Переведенцева, прежде всего нужно сохранять баланс. Нельзя через 2 Будем чем Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Не первое десятилетие врачи ломают голову над вопросом, как возникает рак желудка. И какие способы его лечения способны привести к действительно хорошему результату. Врачи университетской клиники Казань продолжают борьбу с этой коварной болезнью. Все подробности смотри в сюжете Адели Шмиловой.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 23 мая в Музее истории Казанского университета состоялось открытие организации «Волонтеры Победы КФУ», участниками которой являются студенты, помогающие в организации мероприятий, посвященные Великой Отечественной войне.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 помощи ветеранам войны, благоустройства и оформления памятных мест и проведение всероссийских исторических мероприятий, акций, квестов, посвященных памятным датам и сражениям. И Стоит отметить, что членам движения Волонтеры Победы КФУ могут стать все желающие, обучающиеся университета. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Вот и приблизилась зачетная неделя для студентов. Позади курсовые работы и недели научных исследований. Можно подводить итоги. Из тысячи научных работ были выбраны самые интересные и самые качественные. Кто получил по заслугам, узнаем далее. Среди избранных людей студенческого Казанского университета победители научных конкурсов нашего университета. Победители конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского университета действительно избранные лица вузов. Ведь лишь 43 работы было выделено среди тысяч научных исследований студентов. Очень хорошо подняли настроение, подняли самооценку, потому что наградили нас, мы не ожидали. Спасибо университету, мы очень довольны. В научных исследованиях студентам не обойтись без помощи своих главных наставников, научных руководителей. Некоторые из них работают со студентами по многу лет. Например, профессор Рафаэль Сунгатолин координирует студенты Института геологии и нефтегазовой технологии уже пять лет. И за это время, признается профессор, можно успешно наблюдать развитие студента. Ведь они вместе представляют его работы на конкурсе уже четыре года подряд. Молодые люди, имеют какие-то вот э -э я думаю, что это для них очень важно. Я не говорю про материальное вознаграждение за какую-то работу, а в отношении того, что он достигает вот эти ступеньки отдельные, которые нужно всегда проходить. То есть подниматься все время вверх и зная, что вот эта цель, она существует. Вот эти вершины всегда нужно брать, поэтому мотивация – это и есть вершина». Среди студентов существует стереотип, что научные работы трудно сделать интересными. Но эта мысль с легкостью опровергает исследования, представленные на награждение. Например, студентки первого курса магистратуры Института социально-философских наук и массовых коммуникаций изучили тенденцию child-free в современной России. Мне кажется, что прежде всего все зависит от темы, которую вы выбираете. Если тема вам интересна, если она актуальна для вас прежде всего, и прежде всего от того, как вы ее подадите окружающим, публике, от того и зависит, будет она интересна или нет, это самое главное. Вот так легко и интересно можно провести целое научное исследование. Попробовать свои силы каждый сможет уже в следующем году. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока!